Заказал, не думая, после прочитал отзывы и в основном пишет, что это не термометр, а генератор случайных чисел. Я сначала расстроился, а потом еще как сильнее расстроился, выбросил 2000 рублей на ветер. Но я ошибся, просто измерять нужно правильно. Всем привет! Имея ртутный термометр дома, то есть ртутную бомбу, не знаешь, когда в очередной раз случится острое отравление парами ртути, и виноват будет отнюдь не ребенок в расколе резервуара с ртутью. Да и чтобы измерить температуру ртутным термометром, нужно выждать 5-10 минут, это не всегда удобно. Хотя так себе придирки, просто в последнее время куда бы ни пришел, везде измеряют температуру бесконтактным инфокрасным термометром за секунды. Очередной мейнстрим, подумал я, ковид, ответили мне в ответ. Выбор пал на инфракрасный термометр Xiaomi iHealth FDIR V14, он же Pt3. Заказывал на сайте AliExpress. ссылка в описании под видео. Раскитайчиваем! Приятный сюрприз – это вот такой жесткий чехол для термометра, которым его будет удобно хранить и брать с собой, например, в путешествии. Фирменная белая коробочка пережила не лучшие моменты в жизни. Пытаемся понять китайский язык, вы тоже это слышите? Вот что бывает, если часто заказывать из Китая посылки. Еще год и я буду разговаривать на китайском языке. К счастью, цифры не написаны прописью, и кое-что можно понять. Диапазон измерения от 32 градусов до 42,9 градусов, точность измерения в диапазоне от 35 до 42 градусов в пределах плюс-минус 0,2 градуса. Дата изготовления 20 мая 2020 года. Нас радостно встречают инструкции и брошюрки на китайском. Краткий ликбез в виде картины, как в период палеолита, обучает нас в три этапа пользоваться устройством. Направить термометр к центру лба и держать на расстоянии менее 3 сантиметров. Слегка нажать на кнопку, чтобы начать измерение. После успешного измерения термометр завибрирует, и на экране появится измеряемая температура. Полная инструкция на русском языке в описании под видео. Пользуйтесь, товарищи! Есть выемка под батарейки, но самих батареек нет, но об этом было написано у продавца на странице товара. Срываем пленку. Термометр выполнен в белом цвете, на лицевой глянцевой части расположена надпись iHealth, одна кнопка и светодиодный экран LED, в выключенном состоянии его не видно. Форма устройства невероятно удобная, лежит в руке хорошо. На задней стороне в выпуклой части находятся два отверстия. Это датчик температуры и датчик расстояния. В нижней части расположился отсек по две мизинчиковые батарейки типа 3А. Встроенный немецкий термодатчик Хайман точно распознает инфракрасные лучи, испускаемые телом человека, на основе чего производит измерение. В течение секунды после нажатия кнопки термометр производит 100 замеров. Благодаря специальному алгоритму обработки данных, точность измерения гарантирована. Это заявление производителя. Кроме термодатчиков, в прибор встроены улучшенные датчики расстояния температуры комнаты, а также компенсационный датчик температуры окружающей среды. Они позволяют в реальном времени отследить изменения в окружающей, среде и максимально снизить их влияние на измерение температуры тела, чтобы гарантировать точность результатов. Датчик расстояния непрерывно контролирует расстояние от порта сбора данных долба и самостоятельно прекращает измерения при выходе из диапазона 3 см. Измерил температуру тела ртутным термометром под подмышечной впадине 36,6 градусов. Норма температуры у каждого индивидуальная и в разных частях тела разная температура. Областью измерения температуры данного инфракрасного термометра является только лоб. Но замерим температуру и в других частях тела. Нижняя треть приплечья. Наводим и нажимаем кнопку. Измерение производится за секунду. Температура в пределах нормы. Термометр удобно держать в руке и следить за измерением. Ладонь. Наводим, нажимаем. Через секунду прибор вибрирует и сразу можно повторно использовать. Подмышечная впадина. Можно бесшумно измерить температуру спящего ребенка. Язык. Температура в норме. Отклонение в пределах, заявленной производителем. Лоб. Еще раз. Врет. Неужели все так плохо? В комментариях пишут, что этот ИК-термометр – генератор случайных чисел. Давайте разбираться, так ли это на самом деле или просто люди не соблюдают ряд условий. Надо сказать, что термометр прошел более тысячи клинических лабораторных испытаний, получил сертификацию CFDA – это Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, ныне NMPA. Национальная администрация медицинской продукции. У нас это роздравнадзор Почитаем инструкцию и найдем ответ на нашу проблему. Прежде чем измерять температуру, убедитесь, что на лбу нет косметики, пота, крема и так далее. У меня на лбу виден жирный блеск. Протер салфеткой и насухо. Повторно измеряем. Температура в норме. Еще раз. И еще. Отлично. Получается, что покупая инфракрасный термометр в 21 веке с продвинутыми разработками, все так же необходимо соблюдать ряд определенных условий для точного измерения, как и с использованием ртутного термометра. Вывод здесь один. Если хотите точно измерить температуру инфракрасным термометром, соблюдайте условия, прописанные в инструкции. От этого никуда не деться. На этом все. Не болейте, читайте инструкции, подписывайтесь на канал. Всем пока!